Добрый день! В этом году просто бомбическая ежевика. Вот видите, она почти занимает ладонь в длину, больше спичного коробка. А ладонь у тебя не маленькая? Ладонь не маленькая, да. И э, вес, ну поверьте на слово, 20-22 грамма. А вкус просто бомбический, обалденный, Тарт. сладкая, сочная, ароматная. Prime Арк Travel. И попробуем сейчас эту прелесть. Ну и как? М -м -м. Что? Что, неужели? Ну, Выплюнуть это... не хочешь? Паду. <с... <с <trucks> Вкусно. <с... <с...> Господа, чтобы не упасть, сажайте голубику, жирику. И что еще? Ижемолость. Это три ягоды. Номер один. нашем с вами поле удачи и, и чудес успеха. Удачи на даче вместе с виноградом, а ежевикой, голубикой и другими ягодами придачу.